привет настроение конечно не очень в связи с тем что я хочу вам рассказать сегодня но тем не менее законопроект о вольерной вольерной охоте от слова вольер разрешает законно без всяких ограничений убивать животных в замкнутой территории соответственно сегодня об этом мы и поговорим Итак, всем привет! Ты на канале Бромовет. Я Антон Шульгин, дипломированный психолог. Разбираю на этом канале разные жизненные ситуации в сфере психологии. Пытаюсь с помощью вас найти объективные пути решения их. Если у тебя есть психологические запросы, ты хочешь поработать, буду рад тебе видеть на своих консультациях. Итак, поехали. Сегодня вопрос такой. Законопроект о вольерной охоте. Что-то не получается мне сегодня слово почему-то выговорить. Уже... Конец рабочего дня, уже сегодня наговорился со всеми, уже просто язык на плечо от работы с клиентами В общем, Путин подписал законопроект о вольерной охоте Этот законопроект разрешает на ограниченной территории законным образом убивать животных заниматься их отстрелом здесь есть некоторые моменты Итак, согласно этому законопроекту животные будут разводиться в этих вольерах площадь минимальная площадь каждого такого вольера должна быть не менее 50 гектаров. собственно говоря граждане не имеют права находиться на территории этого вольера без специальных пропусков собственно говоря которые они должны будут покупать за деньги для того чтобы заниматься стрелом животных Согласно этому законопроекту, не будет никаких квот на добычу животных. Собственно говоря, не будет квот на отстрел животных, как по возрасту. То есть, это может быть и детеныш, и взрослый представитель. Не будет ограничения по полу, это может быть самец самка, и по объему добычи. То есть, насколько заплатил, столько, собственно говоря, иди и добывай. Ну, что я могу сказать? Россия докатилась до очередного дна. Как мне это не, не, не печально обсуждать но это так что-то меня прям даже энергии нету на эту тему а, прям трудно она у меня идет когда весь цивилизованный мир весь цивилизованный мир идет в сторону гуманного отношения к животным в европе тебя могут очень легко с баллончкой с краском закрасить если ты в шубу в шубе пойдешь все больше и больше входит в моду вегетарианство гуманное отношение к животным Россия опять идет в какое-то дно, в какую-то деградацию. Теперь нам разрешают на законодательном уровне отстреливать, точнее даже не отстреливать, а уничтожать животных. Давайте я выскажу вам свои соображения на этот счет и сделаю призыв, а как мы можем этому противостоять. Ну, Прежде всего мне хотелось бы сказать, что я очень люблю животных. Прям в широком смысле этого слова. Моя любовь, она к животным не носит эгоистичный характер. В чем это выражается? Это выражается в том, что прежде всего я не ем животных. То есть я не ем мясо, рыбу и яйца. Дальше, я не ношу кожаных вещей и замшевых вещей. Единственное, что это вот кожжам. То есть если нужно что-то купить как бы из такого материала, да, я покупаю кожзам. И в этом плане я себя считаю нелицемерным человеком, когда говорю, что я люблю животных, и при этом люди их едят. Да? Вот я, например, их не ем. И, собственно говоря, моя любовь к животным, ко всему, в принципе, живому, да, она выражается в том, что я не ем того, кого люблю. Это первый момент. Дальше, второй момент. Смотрите, убийство животных на ограниченной вольерной территории – это именно убийство животных, это не охота, потому что здесь нарушается самый базовый принцип охоты. Этот принцип заключается в том, что животное, оно может убежать. Ты должен его выследить, найти, выстрелить в него, да, то есть какая-то охота должна быть. Но здесь животное полностью лишается шанса. Да, Валер это тебе там не 100 на 100 квадратных метров, где можно из как какую-нибудь там зверушку подстрелить, но тем не менее... Это даже никто, по одному человеку заводить-то не будет, там же будет несколько людей находиться. И, в принципе, 50 гектаров это не так уж и много на самом деле. Это, в принципе, можно в бинокль рассмотреть их. И получается, что у, у животного, они остав... ему не дают никакого шанса на спасение в рамках этого законопроекта. И это, конечно, ужасно. Следующий момент, который я хотел сказать, это про убийство животного, когда мы убиваем Высокоразвитое живое существо, что имею в виду высокоразвитым, это то живое существо, которое способно чувствовать, которое способно выразить свою волю. То есть, если ты замахнешься тапком на таракана, таракан будет убегать, он проявляет свою волю, он говорит тебе, я против этого, я против того, чтобы ты мне причинил страдания какие-то на своем языке, не на языке просто того, что он от тебя убегает. Конечно же, у него нет языка, чтобы нам это сказать, но тем не менее он дает нам понять, что он против этого. То есть это высокоразвитое живое существо, а есть там, вот смотрите, там кошки, собаки, да, есть олени, есть волки, я не знаю, косули, антилопы, коровы, да, они как вылизывают своих детей, они как не заботятся о своих детенышей. И то есть здесь получается, что когда... Ты кого-то убиваешь, твое сердце очень сильно ожесточается, и ты становишься жестоким человеком. Ты закрываешь себе возможность сострадать кому-то. Поскольку Россия все-таки христианская страна, и тут сейчас у нас, я смотрю, религии, особенно христианство на подъеме, то если мы возьмем ту же самую религию и христианство, там основная идея, ну, по крайней мере ту, которую понял я, так это идея о милосердии. А как можно быть милосердным, когда у тебя руки по в крови, когда ты убиваешь животное, которое пытается от тебя убежать? Я еще мог понять, если животное на тебя нападает, и ты пытаешься спастись свою жизнь путем убийства его, окей, вопросов нет, это нужно делать. Но вот такое вот убийство, оно ожесточает сердце. И проблема-то заключается в том, что у нас, у людей, очень такая инертная психика нам очень сложно что-то начать делать но если мы что-то начинаем делать нам очень потом сложно остановиться точно так же первый раз подойти хладнокровно кого-то убить перерезать горло это очень тяжело это очень тяжело но когда ты переступаешь через эту вот черту, делаешь раз, два, три, то проблема в том заключается, что тебе точно так же потом будет легко переступить черту и убить человека. Это вот движение в этом направлении. Конечно, я не, сейчас не сравниваю убийство какого-нибудь там а, дикого животного и человека. Естественно, это разное убийство. Но все равно это убийство. Одно и другое это убийство. Это, как говорится, действие из одной категории. Поэтому поощряя это, поощряя это, мы не, не вносим в наше общество какой-то мир, какое-то миролюбие. Мы только это еще, одна, это еще один клин в наше общество, который его разделяет. Следующий момент, который тоже я так бы хотел бы с тобой обсудить. Смотри, это некая а, или лицемерие, или глупость, или... Я вот не понимаю, как это может быть. Вот смотри, идея такая. У нас есть законопроект, который запрещает жестокое обращение с животными. Окей, принимаю, хорошо. То есть он говорит, что ты не можешь причинять насилие домашним животным. Домашним животным. То есть ты, если ты возьмешь и сожжешь кошку, то тебя за это пасает. Я там два года тюрьму могу дать. Реальный срок. Ты можешь получить уголовный срок за убийство животного, домашнего животного. Но если ты, который живет у тебя в квартире, но если ты, например, зарежешь корову, да... Или будешь охотиться на диких животных в этой вот в охоте, то ты ничего от тебя никаких-то про тебя санкций против тебя не ведут. И тут возникает у меня сразу закономерный вопрос: а где то грань, где та грань? Кто сказал, что вот этих животных их можно убивать, а вот этих животных нельзя? То есть кошечку, собачку нельзя причинять страдания? А коровкам, да, там всяким косулям, антилопам, вот на кого обычно ходит, Я просто не охотник, я не знаю. Им можно. Вот возникает вопрос: вот объясните мне, пожалуйста, вот может быть, если мне охотники смотрят, можете мне объяснить, вот где та грань, что вот это можно, а здесь вот нельзя. Потому что для меня эта грань она как бы ее не существует. Это точно так же, точно так же, как смотри, вот, например, алкоголь, да, до 18 лет нельзя, а с 18 можно. А вот возникает вопрос, окей, хорошо, мне вот 17 лет, и вот сегодня через 2 минуты там, мне исполнится 18. Вот что в моем теле, что произойдет, что мне можно будет? То есть до 18 это яд, это прям яд, нельзя его не продают в магазинах, а после 18 можно, это пищевой продукт. Вот, ну вот где логика, объясните, я, я не понимаю. Это вот этот момент я хотел обсудить. Так, поехали дальше. Следующий момент, который я хотел бы обсудить, это а кому выгоден этот законопроект? Кому выгоден? Вот смотрите, я, например, живу и вырос в Москве, да, в городе большом. Все мои знакомые, приятели так или иначе живут в городах. Я общаюсь достаточно с большим количеством людей, и никого у них нет охотничьего билета, никто из них не находится. Конечно, люди разные, ситуации разные. У нас есть регионы, которых я не так сильно ознакомлен с жизнью регионов, как, например, вот в нашем да, в городе. Но, тем не менее, если мы посмотрим, сколько у нас зарегистрировано охотничьего оружия, и если мы посмотрим, а сколько реально охотников выходит на, так сказать, тропу своей охоты, то мы пойдем поймем, что это ничтожно малое количество человек, ничтожно малое. И возникает вопрос, хорошо, а где та сила, которые непосредственно лоббируют этот законопроект. Я сейчас выскажу свое предположение. Мне кажется, просто мне кажется, что это делают региональные чиновники на местах, которые находятся в регионах, для того, чтобы позаботиться по различиям. То есть фактически это нужно для того, чтобы очень-очень-очень ограниченная группа людей наслаждала таким варварским способом свое Свою, свою тягу к убийству, и представляете, вот ты только вот вздумайся, то есть, если вот этот чиновник, да, представься чиновник, у него есть тяга к убийству или просто властный человек с деньгами, вот у него есть эта тяга к убийству, и вот этому человеку на законодательном уровне где-то разрешить это реализовывать, он приходит и там начинает это реализовывать. Вот я помню фильм Хостел, Хостел 2, как-то вот случайно его посмотрел, вот идея была там очень интересная, там в двух словах, если расскажу, то он. Есть некая организация, которая по запросу очень влиятельных людей находит им жертв, то есть других людей, которые внешне похожи под их родственников для, для их убийства. Например, какой-то вот миллионер, ему так надоела своя жена, он просто ее хочет придушить. Но не может, потому что они публичные люди. Он через эту организацию находит себе значит, девушку, которая максимально похожа на его жену. Ее там связывают, оставляют какой-то камере, он приходит, там ее мучает, пытает и убивает, там режет на части. Вот возникает вопрос, а вот этот человек потом, когда вот он вернется, да, а что у него с психикой будет? А как он потом себя будет дальше вести? Вот он удовлетворит свою вот эту вот такую вот жажду крови. Она же появится еще раз в сто раз больше. И я на самом деле просто прихожу в ужас от того, что понимаю, что есть властные люди, либо бизнесмены, либо чиновники, которые протаскивают этот законопроект, Поскольку они наделены властью и деньгами, удовлетворяя свою вот эту жажду крови, они тем самым ее разжигая, и потом будут в дальнейшем переносить на нас, на обычных людей. И представляешь, такой человек, у тебя губернатор где-то сидит, который любит охотиться и убивать э, э, э, э, зверушек, у руки полопы в крови, он прям наслаждение от этого испытывает, и потом этот же человек будет принимать законы, он там будет тебя судить, он будет на тебя как-то влиять. Представляешь, как ты хочешь дать такому человеку такие полномочия? М? Я думаю, что это нифига несправедливо. Ну и что нам, собственно говоря, делать? Есть петиция, петиция, которую я призываю всех подписывать. Как минимум, как минимум каждый человек, который так или иначе соприкасается с этой информацией, как минимум он должен быть внутренне с ней не согласен. Он должен быть против этого законопроекта. Он должен рассказывать своим товарищам, родным, близким, что это плохо, так делать нельзя, чтобы как можно больше людей принимало одну и ту же единственно верную точку зрения, а именно которая точка зрения которая всячески запрещает убийство животных будьте лично бы моя воля я бы э, всякие скотобойни бы закрыл бы на который готовятся всякие гуляши и колбаски ну это как бы моя точка зрения я понимаю, что сейчас огромное количество зрителей меня не поймут но тем не менее по крайней мере вот э, да тут, даже, да тут даже тем не менее никакого не скажешь. В общем, я призываю всех подписывать петицию против этого законопроекта, чтобы такие кровожадные законы у нас не принимались, поскольку наша психика очень инертна Сейчас мы примем один такой закон, я думаю, через какое-то время пройдет еще пяток, пяток или 10 лет, и я думаю, что мы увидим какой-нибудь законопроект про эвтаназию разрешающую, потом законопроект про разрешающий просто добровольно уходить, потом законопроект про то, что там стариков можно, в принципе, убивать, зачем мы там пенсию платить, давать пенсию срезать. То есть это путь просто в самоуничтожение. Я как бы ну, не хочу быть частью этого. И вот в рамках своих возможностей, вот что я могу? да, Я могу подписать петицию, я это сделал, и могу записать видеоролик, поделиться своими мыслями чтобы обогатить вашу точку зрения увидимся